серии бро давай какая бронза? Нет, это не по нашему у нас тем более колдун моего клауна подписчик я буду тем более я буду монет качать на эти карты вот и все а, тактика а смотри то, что там база не построили башню тактика б ты не строи так что то как-то я играю в нас больше времени. Может быть давай рука. То мне, мои друзья, Пишем ролик, а писал окей. Так, то то ну, мы играю здесь, капец. Все пошли, здесь проверим. Тут, а, И, делать так, чтобы удары у нас не нападал. Хоть вагон, как минимум. Возможно, он псы допустит. будет жестко жестко опасно. Поэтому, как-то так. Да. Так, но есть кран будет пока мне сохранять, так, а я потом, о, потом жду еще одного. что еще одно, что вам строить что-нибудь, нету атаку. Так, так, так, так, а ты другой стороны обмануть можно, почему не Все, одна казарма, Две, два глаза, стать тут даже сова рабочая, так что не жалейте купить сову, тоже поможет исполнить не жалко а вдруг ну там база Пойду задачи а. что это такое кстати было? я понял на база какая-то волна чтобы у меня это было какая-то сухие по названию волна деф еще кстати так что не меньше скорее всего ось будет Пускаться, так что призываем, призываем, призываем. Так, помешает. Так, а ну, стой. Вот так вот. Человек хочет другую тактику. На моя, она Это мой, да? Майя. Ну, это, да? да, это журак. Куда пошел? ну, проверь там. понравится. не знаю, еще, что Давайте артур стыдно. Может, тем более на зеленых плывате. Рысалки. Ничего, значит там Ага. Значит ты будешь охранять? Одно, а на вдруг. Разведчик, давай. Ой, один разведчик навышает к концу. Второй, да? Или все. Я больше карту. Ну, давай. Хм. А потом. Ой, тут сова, -мо! Тут сова была, ваза найдет найдет? Что ты как-то свободно была... конечно нет. Вот у нас сейчас на базу, возвращайтесь. сова. Сова из за вами пошлите пробуем с собой щеку, мы уже атакуем а, думаешь, что я тебе не вижу поймать и откусить ногу. это моя очередь. хочу отмогу ногу. надо посмотреть, как он такой бродит. ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой. Окей, я понял. На о, бога, бога, атакуйте, в принципе. Метчики вам. Тут замысл идей. Не, вот а он будет. Ага, все, отступать. Я понял, чем заниматься пора. Васика на базу. саву на базу надо зато понять чем надо заняться. вот этим мы и займемся на то не меньше войска. это преимущество какое-то так насчет совы друг даже преимущество кстати. попробуем еще разочку такого я никого тохая сова наблюдает нашими мирными жителями как думаете экономику по мать ему ну, можно можно еще раз пошли здесь еще прогночиком потому что время, время. просто без сразу потом благословение и <смех> атакуйте атакуйте вырубайте а, нас напали у так нас тут еще напали а. тут еще Гаргоя! Оу oh Тут нас еще одного чувака вырубай, слышь? На ты Блин, Президент, а что за читы? Я какую-то что-то не понимаю. Ну, как? Вот цепь. Да? Ну, как? Тихо. Что-то сбескал кого-то. А, так вот эти штуки в них. А, о какими? Еще водой. Скажем, толкались. Наконец-то, наконец-то. Я то думал, как так? Кажется, волны, волны это что-то село ну а что ж такое или регенератор ждем потом дамаг Больно можно еще перечитать все или целые больше казаем построить так тем более меньше может быть с такого количества меньше значит базы я не хочу пока что есть, так вот тем более если нет минералов, то я закажу еще. Сау нас вырублю уже. Она а нужна салам. Сейчас тут будет репнилешничий все. Косяка, давайте здесь все. Это были куча ребенлешницы. Ну, потом рассредал тучались, да. Салат да, уже. Салат. А, интересненько. Мы все такое платишь, да? Первое артер потом второй. А, ух ты, -мо, они сразу вырубили. А как это так? Йоу. Давайте задняя атака. Ха, не ожидали. Да, тут я понял. Есть она тактика. Как победить их всех, если можно искать там справа какая-то сдался отлично все все спасибо за игру серебро я вернулся снова, я вернулся я же говорю что вернусь из за конфетки за новогода если поиграю то еще раз вернусь в серебро потом уже ногу <с> если хоть будет что-то вот посмотрим сейчас а что к чему там Кристаллы, отлично, кстати, кристаллы, ну, нет, там есть. Так о чем персонажей там быть уже в топе. Я что показываю, что я реально смерть с рабочиком получил. Вот. Окей, Серебро, дальше на золото, плутина, алмаз, мастер, мистер Тибон, магистр. Сейчас я это... хочу быть магистром, таким понятно. Семечки и пока.